Здравствуйте! Меня зовут Юлия Вишер. Сегодня я хочу рассказать вам о кладе, который я нашла в интернете. В интернете заработать можно, только нужно знать, как это делать. Когда я училась в школе тренинг-центра «Твой старт», меня научили создавать сайт. Но зарабатывать на сайтах у меня пока не очень получается, зато на одном из вебинаров я познакомилась с Натальей Адеговой, которая предлагает научиться профессии будущего, администратор социальных сетей. В данный момент я познакомилась с Галиной Витнер Шрёдер, владелицей европейского Брачного агентства Distant Light. У Галины есть свой блог, на котором она рассказывает о жизни в Европе и о психологии отношений. Данный блог существует достаточно давно. У Галины предложила создать в социальной сети ВКонтакте. Элитный клуб Европейка. На данный момент это открытая группа. Она понемножку наполняется контентом. Я провожу в ней опросы. Люди общаются. Отвечают на комментарии. В группе немного меньше месяца. Работать в социальных сетях достаточно интересно. Я поймала себя на том, что я могу больше не ходить на работу. Я могу взять несколько проектов и работать из дома. Во многом мне сможет помогать моя дочь. Я считаю, что это очень хороший вариант, участь в школе, приобрести профессию будущего. Работа администратором социальных сетей поможет мне и ребенку чаще общаться. Мы будем вместе проводить время. У нас появится свободное время. У меня и у моего ребенка появилось будущее. Я советую мамам, которые хотят воспитывать детей, которые хотят оставаться хорошими хозяйками и мечтают реализоваться, пройти курс Натальи Адеговой, администратор социальных сетей. Это очень хороший шанс работать дома.